Я приветствую вас, ребята и девчата. Рад знакомству с вами. Мое имя Юрий Бедрак. Я являюсь партнером компании FFI. В бизнесе компании 18 месяцев. За последних 10 месяцев заработал вот на этот автомобиль, заработал деньги. Купил этот автомобиль. 100% с бизнеса FFI, который мне обошелся с магазина 31 тысячу долларов. Ребята, эта тема, она реально работает. Здесь можно много заработать денег. Если у вас есть желание работать, и вы амбициозный человек, над этим видео или под этим видео будет ссылка на тест-драйв. Ребята, разберитесь. Зайдите на тест-драйв и посмотрите реально, что в этой теме происходит происходит и какие деньги вы можете заработать. В этом узнаете о трех моментах. Вы узнаете, что у нас за тема, вы узнаете, что у нас за продукт и конкретно, что каждый из вас может заработать. До встречи, друзья. Увидимся. Пока!